Интересно. Так вот, Як-18, а то я мог оговориться, сказать, Як-52. вот Это были самолеты Як-18. Так вот, их не стали продавать никому, а стали рубить, резать. Мы охерели, а почему? Говорит, команда из Кремля пришла такая. там говорит, Какая команда, почему? Ну, говорит, они приезжали, посмотрели, там всякие ФСОшники, всякая мразь, вот от Тадачи Ельцин был. А Бомбу 250 килограмм он поднимет. Ну, если он пять человек поднимает, ну, конечно, поднимет. Поднимет бомбу 250 килограмм. А вот если он поднимет и нам в Кремль ее опустит, это же вон оно что может быть. Ну, может. Ну, давайте их порубим, чтобы никто нам в Кремль не опустил. Представляете, то есть главная задача сам не ам и другим не дам, лишь бы только там сидеть у себя в Кремле, и чтобы никто тебе на башку бомбу не опустил. Представляете, какие мерзавцы вообще. Бр. И глава Сахалинской области уверен, значит, что Курилы, там, это российская земля, их никто не отдаст, там, в в, -в. Ну, он просто плохо информирован, этот глава Сахалинской области, что Путин уже курил и отдал, а все вокруг это такой антураж, это такое шоу с этими для Ватников. Сейчас устраивается шоу для Ватников. Мы против отдачи курил, но, к сожалению, вот пришлось их отдать, потому что же Путин миротворец, и надо прекратить Вторую мировую войну. Вы сейчас слышите, наверное, очень часто о том, что мирный договор это прекращение Второй мировой войны. Я, честно, в общем-то, хреневаю. Я так понимаю, что всех этих вот дипломатов, всех этих губернаторов используют в тем, но им же э, впрямую не сказали, что курило отдали. Поэтому они должны искренне негодовать. А на самом деле тезис. Уже приготовили для ВАТы, что Вторую мировую войну закончим договором. Путин миротворец, он закончил Вторую мировую войну. Никого абсолютно не смущать, что она закончилась 2 сентября э, с подписанием э, соответствующего значит, документа о безговорочной капитуляции Японии. Да? То есть И вот э, что можно сказать... По этому поводу специально я вот выбрал. А -а -а -а. Так. Вот акта капитуляции Японии. Ну, это чтобы было понятно, чтобы давайте не галопом по Европе. Прям я вам... Подробно. Акт об изговоренной капитуляции Японии подписали 2 сентября 1945 года. Это, а, а, таким образом, война закончится. в токийской бухте, на борту американского линкора Миссури от имени. Это я официальный документ. Это я не рассказываю, это я читаю официальный документ. Это, так сказать, преамбула как-то от имени императора и правительства Японии, министра иностранных дел Сигемицу и генерал Хумэдзо. От имени генштаба, от всех союзных наций, значит, МакАртур и от СССР деревянка генерал-лейтенант. Так что все там были, все присутствовали. Мы действуем по приказу от имени императора, японского правительства, японского императорского генерального штаба. В настоящем принимаем условия декларации, опубликованной 26 июля в Пацдаме. Подсдамская декларация, обратите внимание, они, это, это первое, они принимают сразу подсдамскую декларацию. Значит, подсдами главами правительства Соединенных Штатов Китая и Великобритании который впоследствии присоединился Советский Союз, который э э, каковы четыре державы будут впоследствии именоваться союзными державами. Ну и там дальше все это рассказывается. Да? И ссылка на Потсдамскую декларацию. Вы видели ее? Открываем Потсдамскую декларацию, чтобы было понятно, как, как вас разводят. Заявление глав правительств Соединенных Штатов, Соединенного Королевства и Китая. То есть документ, который называется «Подзамская декларация». двадцать 26 июля 1945 года мы президент Соединенных Штатов ну, т, т, т, т, т, т, и все остальные прочие. Огромные наземные воздушные силы, результат бесплодного бессмысленного сопротивления. Т -т -т -т, м -м -м. Пришло время для Японии решить, быть, будет ли она по-прежнему находиться под власть тех упорных милитаристских советников и так далее». Ниже следуют наши условия. Навсегда должна быть устранена власть и влияние тех, которые обманули и ввели в заблуждение народ Японии, заставив войти по пути всемирных завоеваний. Ибо мы твердо считаем, что новый порядок мир, безопасность справедливости будет невозможен до тех пор, пока безответственный милитаризм не будет изгнан из мира. До тех пор, пока такой новый порядок не будет установлен и т, т.т.т. Т, т. Условия... Каирской декларации, э, так, э, а, вот, извиняюсь, я пропустил, будет установлен до тех пор, пока не будет существовать убедительно, доказательство, что способность Японии вести войну Уничтожены Пункты на японской территории, которые будут указаны союзниками, будут оккупированы для того, чтобы обеспечить осуществление основных целей, которые мы здесь излагаем. И это пункты, которые оккупированы для того, чтобы Япония не могла воевать. То есть, а, а дальше вот что так вот... Господи, куда же он делся? Такую промышленность. Так, так, так, так. Господи. Куда-то я пропустил. Вот, извиняюсь. То есть, это речь шла о пунктах, о временной оккупации, о временной. А вот сейчас главный пункт, восьмой. Условия Каирской декларации будут выполнены, и японский суверенитет будет ограничен островами. Хансю, Какайда, Кясю, Сикоку. И теми менее крупными островами, которые мы укажем. Вот о чем Речь. Которые мы укажем. А какие же острова указали союзники? А дальше идет разговор о том, что это как раз те территории, которые описаны в Ялтинском соглашении. И вот в Ялтинском соглашении как раз идет речь о тех островах, которые Путин считает как бы японскими. Да? А на самом деле это, вот, соглашение о вступлении СССР в войну против Японии предполагало как раз, вот, что через 2-3 месяца после окончания войны, я прям зачитываю, в Европе СССР, значит, вступит в войну, получит Курильские острова, Южный Сахалин, э, так так так, там за Монголией признается статус независимого государства, порт Артур, Китайско-Восточная железная дорога и так далее, и так далее. И Курильские острова, да? закрепленные за Японией. Семодским договором 1855 года. Видите, как интересно. А нам говорят, что Никита отдал, вот хотел отдать, хотел отдать Японии эти острова, и мы тоже должны вслед за Никитой это отдать. Странная какая-то ситуация. А что ж тогда не вспоминают, что и Никита Крым отдал? Там, ну, если Никита Крым отдал, а вы говорите, Крым наш, зачем же тогда вы назад все это возвращали, если вы, вы делаете так, как Никита вам прописал. Так что, то есть, он обещал, курил, это хорошо, а Крым отдал, это плохо. Это как же так, откуда такие двойные стандарты -то? Интересно очень. Так что... Такие вот дела. Что можно сказать по поводу Курил? Вот Меня спрашивают. Ну, я давно говорил, что они отдадут Курилу, что Путин вынужден это сделать. Никуда он не денется. И для того, чтобы компенсировать это, естественно, ему нужно что-то вате принести в клюве. Легче всего принести Белоруссию. То есть, так вот. Притащить, сказать, вот видите, там Курилы какие-то говно. Вот вам Белоруссия. Вата должна рукоплескать. И вот Лукашенко заявил следующее. Видно, он уже получил предложение, от которого не может отказаться. Это непростые годы, то есть 19 20 потому что, скажу откровенно, в эти два года нас будут очень сильно пробовать на зуб. На предмет того, достойны ли мы, если конкретизировать той независимости, о которой мы всегда и везде говорим. ну То есть, иными словами, Лукашенко сказали, давай, сдавай Белоруссию, а он пошел против. Ну, видите, пока аккуратно, но вполне понятно. То есть, это не намеки, это дипломатическим языком совершенная откровенность. Да? То есть, когда он говорит, нас будут пробовать на зуб, достойны ли мы той независимости и так далее. Это цена островов. Путин не может не отдать острова, значит, ну, должен забрать Белоруссию. Вот Захарова тут высветилась такая. Стратегический курс на укрепление отношений с Белоруссией не подлежит сомнению. То есть, иными словами, она говорит, все, Белоруссию заберем. Укрепление, это называется укрепление отношений. Меня спрашивают люди с Белоруссией, что делать. Я знаю, что те, кто спрашивает, имеют, так сказать, вход к Лукашенко. Выход из всех договоров с Россией, единственный выход. То есть, расторжение всех договоров, исходя из такой как бы, политики аннексии и недружественной политики. Ну, документ можно набросать. Обязательно создание правительства национального спасения, поскольку Лукашенко не бросит, абсолютно никто защищать. И власть Лукашенко ассоциируется да, с Белоруссией вообще. Поэтому нужно правительство национального спасения. Лукашенко должен создать. Кого лучше всего пригласить? Саакашвили. Я бы наместил Лукашенко, был бы я тираном там, белорусским. Да? Ну, как мне спастись? Как остаться не врагом белорусского народа, а реальным президентом, который, ну, вот как сейчас войцкий да, который вроде тираном был в вначале, да? там, советским тираном, а потом вроде в памяти народа польского остался героем. Да? Ну, большинства, по крайней мере. Ну, или там Пилсудский, да? Как вот остаться таким тираном, которому... перед которым снимают шляпу? Самый простой путь вот этот, который я назвал. Захочет поступить так Лукашенко, не знаю. Но он, в общем-то, по краю ходит. Его сольют в ближайшее время. И... Я думаю, что Лукашенко сейчас какой, какой сценарий будет? То есть там путинцы подготовят переворот. Это будет чисто путинский переворот. Те люди, которые так сказать, ориентируются на западные ценности, на Европу, они будут разведены, они будут обмануты, они будут думать, что это война за свободу, там это освобождение от Лукашенко и так далее. Они устроят цветную революцию, а потом Путин просто победит цветную революцию по просьбе ваты и каких-нибудь там чертей, которые значит, будут в правительстве Лукашенко. Ну, я думаю, что от него избавятся. Если такое начнется, то от него избавятся, и в результате какой-нибудь исполняющей обязанности царя Бунша да, попросит Путина помочь войсками. А так как армия в Белоруссии очень здорово интегрирована в российскую армию, то вообще даже можно и войска не вводить, свои всех подавят. Поэтому очень страшная ситуация сейчас в Белоруссии, очень страшная. Путинцы голодные, они видят лакомый кусок. С одной стороны, это огромные финансы, которые они могут ухватить на халяву. Абсолютно, да. А с другой стороны, это кость, которую информационный можно кинуть в Ват наша, Путин там этот э, собиратель земель русских и все такое прочее. Что там за херня? Острова? Ом, посмотрите, какая Белоруссия. Мальцев, моя бабушка постоянно слушает вас, ее теперь. Так, чего, где она? Куда бабушка-то укатилась? Да, да, да, да, да ее теперь все в округе считают дурой. Спасибо вам. Но если бы ваша бабушка слушала меня, то она бы даже не повторяла те вещи, которые я говорю. Да? А они, как правило, сбываются. Некоторые через неделю, некоторые через месяц, некоторые через два месяца. И вашу бабушку в округе считали не дурой, а провидицей. Да? К ней бы приходили, приносили еду. Поэтому я думаю, что вы врете. Я думаю, что вы тролль. Поэтому э, те люди, которые слушают мальцева многократно писали спасибо что вот нас считают такими умными потому что мы повторяем твои слова но если они повторяют мои слова они уже не глупые да потому что э -э нужно понимание вот ты кто написал от откровенный дурак понимаешь ну или ты даже не можешь понять о чем мальцев говорит к сожалению понимаешь для этого интеллект нужен с этим проблема в россии с интеллектом Обиратель емели Русский, Да, именно Путин это и есть. Глава НАСА открестился от поездки в Россию. То есть нам рассказывают, что Рогозина пригласили в НАСА, а Рогозин НАСА все, прям все национальное агентство аэронавтики пригласил в Россию. Да, вместе с главой. Оказалось, что все это ерунда. Глава НАСА, ну, человек так сказать, интеллигентную, не сказал, что вам наврали, он сказал, что у меня другие планы, не поеду в Россию, да, пишет, у бабушки хороший вкус, согласен, Американский генерал рассказал об успехах России и Китайской Народной Республики в разработке гипероружия. Это бывший глава штаба командования воздушно-космической обороны Северной Америки Горвуд. Томпсон рассказал об успехах, беспрецедентный быстрый охват, глобальный доступ к целям, ну и так далее, и так далее, и так далее. На самом деле, что тут можно сказать? Можно сказать то, что он не сказал маленьким язычком. Он, он, он же не сказал, дайте больше денег на разработку нашего оружия, потому что любой, у кого есть мозг, понимает, что если Соединенные Штаты Америки только на Пентагон, да, тратят 700 миллиардов, 700 миллиардов на Пентагон. Это столько, сколько Россия не тратит за 20 лет. Можете представить? Вот тратит столько, сколько Китай там за грубо говоря. 12 лет, да, и Россия за 20. Вот столько тратит за один год. Это только на Пентагон. Я не говорю о тех заказах, которые идут всяким Нортропом, там блокином там и так далее. Это просто безумное количество, которые идут вообще по другим каналам. Это некоторые совмещенные заказы на двойного назначения, разработку всяких вещей, но заказ тоже государственный, потому что одно из назначений военное, поэтому у них это все засекречено там и так далее. А соответственно многие гражданские вещи, даже Apple, как мы выяснили, разрабатывает, да, гражданские вещи, которые также являются и военными, и они там засекречены, и за них платят, военные платят. Поэтому, во-первых, огромный бюджет, просто огромный. Во-вторых, новейшие технологии. Соединенные Штаты, по самым скромным оценкам, это более 50% новейших современных технологий. То есть, если взять весь мир с его технологиями, Китай, там все... Южной Кореи, там, Франция, я не знаю, ну какие-то передовые державы, которые там выкидывают совершенно невероятные технологии, и Америка. И Все равно она ровно половина, даже более, чем весь остальной мир. И вот представляете, бюджет, технологии и научный потенциал. Сколько людей в Штатах, которые занимаются наукой? Ну, их на порядке, на не один, наверное, порядок больше, чем в России, их гораздо больше, чем в Китае. Хотя Китай, вы понимаете, это огромный держава по численности, даже которая превышает Соединенные Штаты там, в 4 с лишним раза, в 4,5, да? а научный мир гораздо меньше все равно. Это представляете, люди науки, технологии, деньги. Что еще надо, чтобы побеждать? Ничего. Поэтому то, что говорит вот этот человек, это полнейшая херня. Ну, это на то, чтобы там, дайте еще денег. Там, вот у этих ребят получилась какая-то железяка, говорит, летает быстро. Ну, я видел, в Сирии делали, и не только в Сирии, там, в Палестине, да, из канализационных труб нам показывают, делают ракеты. Они тоже быстро летают из канализационных труб ракета. Но это не значит, что это какие-то сверх там технологии. Это вообще ничего не значит. Так. Мальцев, зарисуй наколки на обзор. Какие наколки, о чем вообще речь? Если касается меня, у меня, слава богу, нет никаких наколок. Я никогда в жизни, я считаю тело священным и портить его, поганить какими-то изображениями. Что можно изобразить? Я еще помню, в детстве посмотрел фильм «Никаких проблем» французский. И вот там... Диалог идет. А что можно изобразить на своем теле такого вечного, чтобы вот ты хотел, чтобы это было навсегда? Ну, не знаю. Навряд ли что-то. Это какие-то отрицалы могут, да, там написать там за все легавым отомщу. Ну, вечная тема для отрицалы, Да, ну у меня нет такой вечной темы. Даже Путин не вечен. Представляете, там, если я за всю Путину отомщу, накалю, а он сдохнет. Ну, будет какой как-то ну, вульгарно смотреться. А, вот. И Маск, э, прототип звездолета собрал, фотографии опубликованы. Ну, в общем-то, молодец. Предложили ему получить вид на жительство в Китае. Там он завод Тесла открывает, открыл уже в Шанхае. В общем, все у него в порядке. Ну, да, и вот представляете, Маск, кто такой Маск? Ну, всему сайн. Ну, Энтони Фокер. Вот сто лет назад, да, был, ну, больше ста лет назад, был изобретатель Энтони Фокер. Ну, чем он знаменит, да? Он изобрел фокер -Айн декер Да нет, ну, на самом деле Маран Сальне самолет, с которым он сделал Фокер айн -Декер. То есть, он просто переделал уже готовый самолет. Он изобрел систему стрелять через винт. Нет, он придумал то, что как бы уже было придумано. Он просто все собрал. Он уникальный оказался менеджер. Он уникальный оказался продюсер. Да? Ну и, кстати, очень хороший инженер. Вот такой Маск сейчас то есть совершенно уникальный. Берет вещи, которые есть, чик-чик-чик-чик все собрал и получилось то, чего нет. Получилась уникальная вещь, да, как вот там самолеты Фокера, да. Вот. И я думаю, вот Путин, когда приезжал в Маск и когда просил заниматься, разрешить позаниматься с Роскосмосом в начале 2000-х, Путин просто не распознал Фокера, потому что ему нужно... Во-первых, он невежественный, он не знает, как должен выглядеть Фокер. Я бы Маска распознал мгновенно, потому что я знаю, как выглядит Фокер. Да? И он, ему деньги надо воровать. Он же что, думал о России, что ли? Он думал о том, как, как украсть побольше. Потому что он никогда в жизни не думал, что он просидит вечность. Он всегда думал, что его завтра выгонят. И всегда ждал, что придут и завтра выгонят. И поэтому пытался как можно больше. Он же не думал, что русский народ такие идиоты. И будут сидеть и смотреть. Так. Так. Сейчас я тогда некоторые новости пропущу.